Коллеги, мы рады приветствовать вас на круглом столе, организованном совместно с региональным отделением Фонда социального страхования. Подобные мероприятия уже прошли и проводятся еще во многих регионах нашей страны. Информирование населения региона о внедрении с 1 января года обязательного электронного лица и трудоспособности, в чем же его преимущество, это и есть цель нашего сегодняшнего мероприятия. Тема на сегодня актуальная: Электронные листоки трудоспособности для всех. Проактивное начитение пособий и прямые выплаты. И ее актуальность, именно еще не будет, я вас сказала, выгодит наше всем известное, непростное время, время, время, конечно, не садится и улетит в нашу жизнь, и наступит же важное изменение, которое ждет нас в 2021 году, мы заменили с вами и поговорим на нашем круглом столе. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к круглому столу, хотелось бы познакомиться с нашими присутствующими. Или так, да, сегодня на нашем круглом столе присутствуют. Кирилл Анина Васильевна, управляющая курсы регионального объединения в кузове с отстрахованием Ферланина в нашем на предназначение к на временной и связи с регионального объединения МФС. Кирилл Аксана Викторовна, исполняющая обязанность управляющего регионального объединения МФС. Марина, Васильевна, руководитель группы по с общественностью. И спикер, э, го, просите Евгений Ефимович, начальник управления организации медицинской помощи. Присутствует у нас сегодня также э, Орешка Ирина Ивановна, это заместитель управляющего Курского регионального отделения э, Фонда социального страхования. Э, Горянова Ирина Леонидовна начальник, брасить, заместитель председателя комитета здравоохранения Сорокина Татьяна Владимировна главный бухгалтер торгово-промышленная палата Курской области Еленка Светлана Павловна бухгалтер по заработной платье Курского ОКЦ Савастьянова Марина Сергеевна заместитель главного врача медицинского центра медосист по клиника экспертной работе Чернышова Светлана Михайловна главный бухгалтер университета строй монтаж сервис 5, Казакова Мария, Сергеевна, генеральный директор у форума 5, э, Скубликов Вадим Анатольевич, ведущий специалист отдела информатизации регионального отделения. И, Дан, да, простите, э, Данейка, Татьяна Ивановна, заместитель председателя Федерации организации профсоюза в области. Я Валентина Заядна, комсомоль, газет «Комсомольская правда», модератор этого мероприятия. Конечно, большая просьба каждому участнику, каждый участник из участников, вернее, может принять участие в обсуждении, задать интересующие вопросы, поделиться результатом работы, высказать замечания, предложения. Большая просьба коллегам быть поактивнее, чтобы по итогам мероприятия мы смогли донести до наших читателей более подробную, интересующую их информацию. Итак, начнем наш трудный Конечно, сегодня гражданам еще предоставляется право выбора в оформлении листа нетрудоспособности, как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Электронные листки существуют, наверное, уже многие знают, с 2017 года. Наш регион в числе первых, конечно, принял участие в пилотном проекте по их внедрению. И по статистике количество больничных, выданных в электронном виде, увеличивается. На сегодня в Курской области уже составляет более 85%. Конечно, цифра весомая. А в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон, Номер 255 f 3 Об а обязательном социальном страховании На случай временной интервью способности Который вступит в силу С 1 января 22 года Значит мы будем Пользоваться только с вами Электронными Больничными Но о том как на каком этапе находится работа по внедрению электронного листа в нашей области и как проводит ее региональное отделение фонда страхования, расскажет нам Нина Васильевна Почер. Нина Васильевна, пожалуйста, вам снова. Всем добрый день. Сегодня на нашей площадке мы действительно обсудим тему электронного трудоспособности Для нашего региона, для нашего регионального отделения, эта тема не новая. Как уже сказали, что из истории нашей, что она пять лет назад у нас началась, как с пилотного региона. А, на сегодня, принимаемые в процессе пяти лет, принимаемые нормативные акты, они лишь минимизировали сам процесс участия работодателя в назначении и выплате процедуре назначения и выплаты пособия нашим получателям история леска металлоспособности она очень такая была большая практически мы попали в этот пилотный проект неподготовленными поскольку ряд территорий по России уже 2-3 года работали пилотов нас подключили как Надежда на то, что мы с этой задачей справимся, и поэтому нам пришлось работать в экстренных условиях, преодолевать все трудности, которые в нашей области были. Во-первых, провести со всеми семинары, совещания, это подготовить в первую очередь работодателей, наших страхователей к этой программе. Программы у нас были подготовлены, мы, мы ее устанавливали и рассказывали, показывали все. В электронном формате по всем регионам ездили, показали эту программу, как она работает, подключали ее бесплатно. Но самое главное, что было надо было подготовить, лечебные учреждения. Которые в этот период база была не обустроена технически, кроме того, отсутствовали программы на тот период времени. И когда стал вопрос о том, чтобы кого брать за основу, на каких лечебных учреждениях нам Хотя бы провести учебную работу, подготовить коллективы и самим разобраться в этом, в этом процессе, мы остановились на городской больнице номер один нашей, то есть взяли город за базу, взяли частную клинику, это медосист, которые от, отозвались на нашу просьбу и взяли центральную больничку Мебельского района. И вот в этих коллективах мы отрабатывали начало работы электронного больничного листа. На своих коллективах, на своих сотрудников, как лечебные лечения, они выступали как медучреждения, они выступали как работодатели, оформляли листок нетрудоспособности, включая, подключали к этой системе региональное отделение фонда социального страхования, как мы будем обмениваться своей информацией. В итоге, после стопроцентной учебы, когда мы на этих трех лечебных учреждениях провели работу и уже увидели нюансы, где не работает программа, где у них не работает, сбои пошли, где кто-то, если и получатель, дает неверные данные своего работодателя. То есть мы эти все ошибки увидели и постепенно, работая с этими учреждениями медицинскими, мы готовили область буквально за полгода, мы съели вместе ступали за полгода, чтобы прийти на, перейти на следующий год уже в стопроцентно работаю с электронным бесковой нетрудоспособности. Мы тягивали всю область. К концу года у нас было уже 50% работающих, как страхователей, так и лечебных учреждений. Лечебные учреждения, понятно, мы устанавливали базы, кто на какой базе, кто кого учит. И в итоге мы практически постепенно перешли к этой работе. На сегодня в области уже как бы с учетом новых нормативных актов мы завершаем этап сокращения бумажных носителей этих больничных листов и переводим полностью область на электронный формат. Все государственные медицинские учреждения у нас уже готовы, они практически у нас готовы, даже на второй год были, но за исключением частных лечебных учреждений, которых у нас 9 или 11, сколько у нас, у нас по количеству, они и сегодня. Сегодняшний день еще 2 или 3 учреждения готовы к электронному больничному, которым дано было право выписывать больничные листы. Мы подготовили этот этап и сегодня все государственные учреждения работают в электронном формате, то есть с электронными больничными листами. Но есть по желанию, пока этот еще закон позволяет до конца года, получатели на сегодня еще имеют право получать на бумажных носителях больничные листы. Право это и у медицинских лечебных учреждениях. То же самое. Работодатели то же самое знают. То есть это право пока сохраняется до конца года за получателями. Поэтому из выбора за этот период 500 тысяч больничных листов 85 процентов именно лечебные учреждения оформили электронные больничные листы то есть мы уже проблем здесь не видим и не знаем за исключением тот процент был бы и выше если бы было желание получателей среди работодателей наших страхователей мы уже сегодня имеем 98 процентов работающих предприятий с электронными больничными листами. Время показало не только эффективность нашей работы с больничным листом, но и положительные результаты. Это есть цифровой документ оборот. Тот федеральный закон, о апрельский 126, который вступает в силу с января следующего года, нам позволяет полностью перейти от бумажных носителей на электронный формат, ввести электронную систему документа оборота между работодателем и региональным отделением фонда, и в этой системе, вот как бы для на сегодняшний день, то, что мы имеем, бумажных носителей у нас осталось, кто работает с бумажными носителем, 14%. Я о чем бы хочу сказать, что тот перевод на проактивный формат является основанием для того, чтобы для выплаты пособий, назначения выплаты пособий по временной нетрудоспособности, включая и по беременности родом для назначения этих пособий является только будет являться только электронный листок нетрооспособности то есть если он после 31 декабря будут приносить больничные листы на бумажных носителях по незнанию то такие листы больничные не будут оплачиваться распечатку электронного больничного листа талоны из медицинских организаций другие виды бумажных носителей которые иногда требуют получатели лечебные учреждения, они уже сегодня для своих бухгалтерии и для кадровой службы они уже будут не нужны. То есть эта э, схема уже как бы для работодателя для медицинских учреждений отпадает. Но в новых условиях работы, конечно, на сегодняшний наша задача главное, это во избежание. Задержек в выплате, выплате пособий, несвоевременные выплаты избежать, ошибки какие-то в выплатах. То есть мы сегодня должны перевести всех работодателей с января месяца на электронный документооборот. То есть на те взаимоотношения, которые должны быть между работодателем и фондом социального страхования. Что касается получателей этих пособ то есть информации между нами будет все в электронном виде. Она будет поступать от нас, работодатели, бухгалтерии, через нашу систему. То есть больничный лист уже отработан, он уже по схеме работает с нами, он уже есть в базе, в реестрах, все его могут посмотреть, и в личных кабинетах и так далее. Но вот это взаимоотношение, то, что вот закон определяется с января месяца, эти взаимоотношения сегодня они как бы расширяются и более шире становится в, в связь между работодателем и фондом. А что делать нашим получателям? Получатель в это время уже может ничего не требовать от лечебного учреждения. Ни номер листка открытого и закрытого, ни в каком виде. Хотя право этого есть, за ним и сохранится. Он и может его получать для себя, если. Он может в личном кабинете. Но не каждый имеет личный кабинет, особенно сельское население. То есть он какие-то вещи может где-то посмотреть. Но переходный период для этих получателей все-таки будет где-то в пределах полугодия. То есть по старой схеме они могут еще брать номер больничного листа, сообщать своему работелю, открыть и закрытие его и так далее. А, поэтому на сегодня ту работу, которую мы провели, и та работа, которая нам стоит завершить, то есть подтянуть работодателей, те 2% до конца года, мы должны завершить переход от бумажного носителя до конца текущего года. Эти 2% работодателей, подтянуть их к, электрон, к работе в электронных с электронным листком нетрудоспособности. Те 14%, которые мы получи, получали, наши получатели, бумажные носители, их уже подтянуть через лечебные учреждения только в электронном формате, то есть уже лечебные учреждения не имеют права никто выписывает больничный лист на бумажном носителе. Этим самым мы их как бы уводим от ручного труда заполнения электрон... бумажного носителя а те остатки, которые у нас сохраняются, именно мы раздали лечебным учреждениям, это наши талоны, они э, номерные, обязаны все лечебные учреждения до конца года или в начале года сдать их в региональное отделение для того, чтобы мы их вернули назад. Поэтому на сегодня как бы вот такая работа проведена, мы в этой схеме работаем, для нас она ясна и понятна. Единственное, конечно, надо познакомить наших больше и наше население, то есть свои коллективные Коллективы работающие, наши работодатели тоже эту работу проводят. Сегодня мы проводим комплекс, и серию этих семинаров с работодателями, они в свою очередь проводят э, работу со своими коллективами. Но более подробно я не буду останавливаться на схемах работы с электронными больничными листами. В любом случае, почему я остановилась, что будет, чтобы своевременно производились выплаты работодателем, какой-то переходный период будет. У нас на сегодня на практике все-таки существуют ошибки и несвоевременные выплаты работодателями этих пособий. Есть неправильные реестры, заполняются, пакет документов несвоевременно предоставляется работодателями. Поэтому есть свои, конечно, нюансы. С нас тоже спрашивают за сроки, причины, объясняем почему. Поэтому нам надо сегодня подготовить качественно наш контингент работодателей в процессе, в реализации этого процесса. Более подробно остановятся наши коллеги. Оно, ну, Наверное, простакова Екатерина Вячеславна. она как раз занимается с лечебными учреждениями по выдаче по этой теме с больничными листками. И она более глубоко остановится на тех проблемах, которые у нас существовали, существуют и, возможно, будут еще появляться. Спасибо за внимание. спасибо. Если у кого-то есть вопросы, можно задать. Нет, мы можем... Вопросы сформировать немножко позже. А сейчас хотелось бы да, передать слово Екатерине Вячеславовне Простаковой. Что же такое электронный лист, листок интроэнергии каковы этапы внедрения его в Курской области, и также о взаимодействии регионального отделения ФСС с лечебными учреждениями. Добрый день. Я повторюсь, что с 1 января 2022 года внесены изменения в федеральный закон 255 В соответствии с этими изменениями выплата пособия по временной нетрудоспособности будет осуществляться уже только на основании листка нетрудоспособности, выданного в электронном формате. На настоящий момент вы знаете, что гражданину предоставляется право выбора, и он может получить листок как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. Но за время существования электронных листков и медицинские организации, и застрахованные граждане и работодатели, безусловно, оценили его преимущества. Электронный листок является таким же документом, как и бумажный, носит такую же юридическую силу. Все отличие состоит в том, что он сформирован в электронном формате, скажем так, нечто виртуальное, но с теми же правами и с теми же возможностями. Ну, Во-первых, при оформлении электронного листка нетрудоспособности полностью исключается возможность каких-либо технических ошибок, помарок, исправлений, из-за которых бумажные бланки приходилось менять на дубликаты, они не подлежат оплате. Очень важный момент, что подделать электронный листок невозможно. То есть исключается возможность предъявления к оплате фальшивого листка. В этом плане защищенный работодатель и фонд социального страхования. Электронные листки нетрудоспособности нет необходимости хранить. Ни медицинские организации, ни работодатели не отвечают за хранение этих листков. Они все хранятся на сервере фонда и ответственность за их сохранность полностью несет фонд. Кроме того, с электронным листком нетрудоспособности значительно проще и удобнее работать в системе прямых выплат. Раньше она существовала как пилотный проект, с 2021 года уже вся Российская Федерация работает в системе прямых выплат, и с электронным листком передача сведений для назначения пособий значительно облегчается и автоматизируется. Ну и такой момент, что любой гражданин может отследить свой электронный листок в своем личном кабинете на сайте Фонда социального страхования на всех этапах. От того момента, как листок выдан, продлен, как произведен расчет пособия, когда направлен реестр, когда проведена выплата, совершенно все прозрачно, можно отследить, посмотреть, сравнить Авторизация в личном кабинете производится с использованием логина и пароля государственных услуг, что тоже просто и удобно. Количество электронных листков в нашем регионе неуклонно растет. Если в 2018 году только 10% листков выдавалось в электронном формате, то на данный момент, эту цифру уже неоднократно здесь озвучили, она составляет... 86%. Фактически 95% лечебных учреждений выдают электронные листки. К концу этого года всем медицинским организациям будет необходимо сдать остатки бумажных бланков, в связи с тем, что с 1 января листки будут выдаваться только в электронном формате. Что касается государственных лечебных учреждений, абсолютно всеми государственными медицинскими организациями выдаются листки в электронном формате, то есть эта цифра составляет 100%. Среди частных центров осталось буквально несколько, я их перечислю, чтобы лишний раз сподвигнуть их к тому, что нужно быть готовыми с 1 января выдавать листки исключительно в электронном формате. Это медицинский центр номер один, клиника «Санако». И клиника медиаска в которых пока не выдавались электронные листы но мы проводим с ними работу проводим опробирование выдачи электронных листов при непосредственном участии отделения фонда при необходимости мы выезжаем на место наши специалисты помогают устанавливать программное обеспечение сформировать листок и оказать какую-то помощь поддержку Хочу отметить, что электронные листы в настоящее время выдаются с использованием программного обеспечения бесплатного, которое предоставлено Фондом социального страхования. Ну и есть еще две ведомственные организации, в которых пока выдаются листки на бумажных носителей, ввиду особенностей их работы, связанных с защитой информации. В дальнейшем планируется, что бумажные листки будут выдаваться отдельным категориям граждан, сведения о которых составляют государственную тайну, и гражданам, в отношении которых реализуются меры государственной защиты. Этот вопрос будет урегулирован законодательством. У меня все. Если есть вопросы, я готова ответить. Есть у кого-то вопросы? Коллеги, есть у кого вопросы из вас? Вопросы, все понятно. Спасибо, Екатерина Вячеславовна. Еще, а мы продолжим, еще один участник этого процесса, это, конечно, работодатель, как уже принято сенаградином. Именно он направляет сведения ФСС на начисление посудия по нетрудоспособности работников. О том, как ФСС взаимодействует с работодателем, по назначению страховых выплат, расскажет Оксана Викторовна Телеповская. Спасибо. Добрый день участник «Круглого стола». В настоящее время электронные ресурсы все активнее и активнее входят в нашу повседневную жизнь. В том числе фонд социального страхования не остается в стране, и электронные сервисы внедряют у себя на рабочих местах. Следующий слайд. Сегодня уже говорилось о том, что электронные листы нетрудоспособности у нас действуют в двух формах. Это бумажный электронный лист и лист в форме электронного документа оборота. Следовательно, следующий слайд. Мы с вами видим на этом слайде, что количество страхователей, оплачивающих листки нетогласпособности в настоящее время, находится на уровне где-то половиной тысяч. Эта динамика стабильна. Количество листов, запрошенных страхователями, неуклонно растет. Вот уже видим здесь положительную динамику. Если во втором полугодии 2017 года было запрошено всего лишь 90 электронных листов нетрудоспособности, то а, по итогам 9 месяцев 2021 года электронных листов уже а, запросили 5401 а, страхователей. А, следовательно, и наши страхователи оценили а, удобство работы с этими электронными листами нетрудоспособности. Мы с вами видим, что 2020 год выбивается из нашей картины. И имея возможность работы с электронными листами нетрудоспособности, в 2020 году Фонду социального страхования удалось поддержать благосостояние работающих граждан определенной группы рисков. Мы с вами помним, что в 2020 году оплачивались электронные листы нетрудоспособности работающим гражданам категории старше 65 лет. И еще у нас была такая категория въезжающим из-за границы. То есть таким образом, выписывая электронный лист нетрудоспособности, удалось сохранить карантинный режим этими застрахованными лицами. Следующий слайд. На, на этом стадии представлена динамика количества страхователей, работающих а, с электронными листами нетрудоспособности а, в зависимости а, от категории бизнеса. Конечно же, мы с вами видим, что наиболее активно а, работают в этом плане а, средний и а, крупный бизнес, но тем не менее динамика этих лет нам показывает, что и предприятия малого бизнеса подтягиваются и более активно, активно внедряют а, эти электронные листы методоспособности а, в своей работе. А, следующий слайд. А, на территории Курской области проект прямые выплаты, как сегодня уже говорилось, вырубнили статистику, что наши страхователи используют эти электронные листы и предъявляет нам к оплате. Если по итогам полугодия 2018 года таких листов было предъявлено около 11 тысяч, то уже в настоящее время мы с вами видим, что таких листов предъявляется к оплате свыше 180 тысяч. Динамика положительная. Следующий слайд. Но ну, давайте же мы с вами э, представим, как работает этот механизм прямых выплат. Мы с вами здесь видим э, несколько категорий. Категория медицинских организаций, застрахованное лицо, страхователь э, и территориальное отделение фонда социального страхования. Как действует схема сейчас? Э, застрахованное лицо э, при э, наступлении страхового случая обращается в медицинскую организацию. Медицинская организация выписывает больничный лист. Работник с этим больничным листом отправляется к своему работодателю. Работодатель, получив сведения от этого работника, направляет информацию в территориальное отделение Фонда социального страхования. И уже после того, как мы, получив этот реестр, назначаем пособие любое пособие. Это не зависит от того, пособие по временной нетрудоспособности, пособие при рождении, либо это пособие по уходу за ребенком. Следующий слайд. Однако мы с вами сегодня говорим, что нас ждут изменения. Эти изменения коснутся всех страхователей и всех застрахованных, то есть работающих граждан с 1 января 2022 года, будет лист электронный только в форме электронного документа. Следующий слайд. Но это не все. Следовательно, с 1 января 2022 года меняется механизм. Мы с вами сейчас говорим, что у нас будет проактивный, то есть заявительный характер. Если перед этим мы с вами увидели, что действует, в этом обороте несколько категорий. Медицинская организация, застрахованное лицо, страхователь и территориальное отделение фонда социального страхования. То есть сейчас, в настоящее время, без заявительный характер из этой цепочки убирается работник, то есть застрахованное лицо. Вся схема эта будет действовать без него. Но эти данные фонд социального страхования будет черпать из различных источников. Часть информации он будет получать от работодателя. Часть информации по межведомственным запросам мы будем получать из других органов. Например, факт рождения ребенка мы будем запрашивать в информационной системе ЗАГСа. Или, например, данные из пенсионного фонда мы будем запрашивать от работодателя. Следующий слайд. Давайте посмотрим теперь схему, как будет действовать проактивный Способ обработки этой информации, мы с вами видим, что медицинская организация обращается к сервису фонда социального страхования ЛН ФС и выписывает электронный лист нетрудоспособности. Дальше эта информация должна быть доведена до фонда социального страхования и до застрахованного то есть лицо, которое заболело. По средствам личного кабинета, либо мобильного приложения, застрахованное лицо получает информацию, что у него выписан больничный лист. Дальше фонд социального страхования обращается с запросом в пенсионный фонд и определяет работодателя. Главным для нас источником получения информации это СНИЛС застрахованного, Вся информация будет отрабатываться именно по этой категории информации. Получили информацию, тогда после этого мы эту информацию можем направить уже тому работодателю. Работодатель, получив от нас информацию, и мы будем говорить так называемый предзаполненный реестр, где будут указываться данные, полученные нами из различных источников, смотрят его, отрабатывают уточняют, и после того, как они соглашаются с этой информацией, они направляют его нам. И только после этого наступает первоначальный этап назначения пособия. До этого, конечно, мы просто пока обмениваемся данными. Особенность этого проактивного способа заключается в том, что информация будет сообщаться как застрахованному лицу, так и страхователю исходя из всех этапов прохождения электронного листа нетрудоспособности. И застрахованное лицо будет оповещено в итоге по факту получения или выплаты ему данных видов пособий. Следующий слайд. Раз мы уже с вами коснулись такого понятия, как социальный электронный документооборот, мы можем сказать, что в настоящее время происходит его апробация. Мы можем с помощью этого электронного сервиса работать со своими страхователями в области отправки извещений о допущенных ошибках, представленных в реестрах наших работодателей. Сейчас наши страхователи могут подключиться к этому электронному сервису. Он является у нас бесплатным. И все специальные операторы к этому сервису подключают. Только лишь страхователь должен а, определить себя в роли абонента СИДО. И тогда уже в настоящее время, уже в 2021 году, мы можем попробовать эту работу. А, следовательно, то, касается, нет, следовательно, то, что касается 2022 года. Конечно же, главная задача наших работодателей – провести работу по обеспечению приема и оплаты электронных листов нетрудоспособности, кто в настоящее время еще об этом не задумывался. И, следовательно, оповестить своих работающих, в нашем случае застрахованных лиц, что что с 2022 года будут листы нетрудоспособности только лишь в электронном виде. Что касается территориального органа Фонда социального страхования, мы проводим такую работу с страхователями. У нас ведется информационно-разъяснительная деятельность, мы направляем письма на электронную почту наших страхователей, мы встречаемся с ними и проводим онлайн-вебинары. Uh, у нас uh, работают телефоны горячей линии, поэтому все возникающие вопросы уже в настоящее времени мы со своими страхователями пытаемся разрешать. Спасибо. У меня все. Спасибо, абсолютно. Видите, поскольку вы затронули средний и малый бизнес, вот хотелось бы сейчас... Хотелось бы, конечно, чтобы несколько слов у нас сегодня присутствуют здесь представители среднего малого бизнеса, вот дать слово, чтобы сказали, как вот на сегодня у них обстоит работа именно с электронными больничными. И есть ли в этом необходимость? Поэтому хотела бы вот слово предоставить Светлане Михайловне Чернышовой, главному бухгалтеру Острои. «Монтаж сервис-5». Буквально вот несколько слов, Светлана Михайловна. Конечно, со стороны работодателя я бы сказала, что это огромное преимущество в электронных больничных листов. Это намного ускоряет документооборот. Это исключает ошибки в написании, где не допускаются издавления. Это, конечно, для работодателя упрощает намного ведение учета, расчетов сум по больничным местам. Конечно, это огромное преимущество работодателю. только за. Спасибо, Светлана Михайловна. И вот еще у нас молодой совершенно генеральный директор, где небольшое предприятие. У нас Мария Сергеевна Казакова. Пожалуйста, буквально тоже несколько слов. Добрый день, коллеги. Ну, действительно, уже много было сказано о преимуществах электронного больничного листа. И с этим невозможно не согласиться. Это действительно очень упрощает работу бухгалтера. И, конечно, прозрачность расчетов, выплат для самих работников тоже, ну, имеет колоссальную роль. Потому что все всегда запрашивают, как это считалось, почему столько накидывалось это этого большой принятия. Спасибо огромное. Василия, может быть, у коллег есть какие-то вопросы? Оксане Викторовне. Тишина. Нет, Вам спасибо большое. Мы понимаем, конечно, что это удобно, это экономит наше время. Но, а все-таки, как же мы узнаем о том, что больничный лист открыт? Но в данной ситуации и на этот вопрос у ФСС есть ответ. Это электронные сервисы ФСС. И они сейчас нам расскажет Марина Васильевна Лапшила. Да, у застрахованного лица, то есть у нас с вами часто возникают вопросы, а где же мы можем посмотреть на свой больничный лист, если не дали нам его на бумажном носителе. Для этого Фонд социального страхования уже разработал и внедрил два электронных сервисов, синхронизированных с порталом Госуслуг. Здесь сейчас я расскажу кратенько, как воспользоваться этими электронными сервисами. Ну Для начала, конечно, надо авторизоваться на портале Госуслуг. То есть найти в адресной строке браузера адрес портала Госуслуг, далее пройти процедуру авторизации на главной странице портала Госуслуг и получить доступ к своему личному кабинету. Для этого там вот, в строчках предусмотрены Рано-рано, не надо, предыдущий слайд, да. Там телефон, СНИЛС, это такие средства авторизации, и вводится пароль, который защищает все персональные данные. И здесь надо обратить внимание, что если нет подтвержденной записи на портале госуслуг, то регистрацию необходимо пройти для, в любом. МФЦ Или вот, например, в Курском региональном отделении фонда социального страхования Российской Федерации. У нас теперь тоже есть удостоверяющий центр, мы получили регистрацию и проводим подтверждение учетной записи на портале Госуслуг. Следующий этап из каталога ведомств на портале Госуслуг выбрать ФСС, вот видно, красненько подчеркнуто. На открывшейся странице, следующий слайд, из общего списка можно нужно выбрать ту услугу, которая нужна. Вот, ну, я подчеркнула пособие по временной нетрудоспособности. Вот так работает. Там будет, будут все данные по пособию по не, временной нетрудоспособности. Есть еще личный кабинет на сайте Фонда социального страхования Российской Федерации. Им тоже можно воспользоваться. На главной странице Фонда социального страхования надо выбрать кнопочку кабинета получателя услуг нажать ее авторизоваться соответствующим образом и я так как я авторизована я вывела вот такую распечатала свою страничку на, на личном кабинете застрахованного где вот вы видите мою фамилию там мелко сверху и номер моего больничного листа последний вот видите он отобразился но, кроме того, там будет видна и сумма, которую мы заплатили по последнему больничному листу. То есть полная информация по моему листу нетрудоспособности присутствует на, сайте, на личном кабинете застрахованного на сайте Фонда социального страхования Российской Федерации. Но Фонд социального страхования разработал еще один электронный сервис, очень удобный. У нас у всех есть мобильные телефоны, и мы можем установить на свои мобильные телефоны этот электронный сервис, он называется социальный навигатор. Сейчас мы вам покажем небольшой анимационный ролик, который рассказывает, как же работает э, этот социальный навигатор ну, со звуком. Проблема. Но, к сожалению, видите, у нас с небольшая проблема, но вы можете посмотреть, если зайдете на сайт фонда социального страхования или в наши аккаунты в социальных сетях. Спасибо большое. Спасибо да. вам. Меня... Если Есть ли какие вопросы, вопросы нет. Воковик, вопросов нет. Спасибо. Хотелось бы подумать, башку быть, на и услышать о готовности медицинских организаций нашего региона, вот именно готовности к работе с электронными болельщиками. То есть работают и готовы продолжить уже стопроцентно, а работать только по электронным болельщикам. Слово предоставляю Боевудскому региону Хиловичу. Пожалуйста. Добрый день, господи! Здесь было много сказано о том, как внедрялась данная система по электронному больничному листу. Действительно, в начале у нас в проекте находилась и в лецентской организации, и с 19-го года все уже законодательные 70% в лецентской организации находились в лецентской лецентской организации Комитетом совместно с нашими подробностями организации и, естественно, плотной связки с региональным отделением фонда социального страхования. В настоящее время электронные дальнейшие листы выписываются в выписных центрах медицинской организации. Конечно, для полной реализации выписки электронного дальнейшего листа необходимо получение электронных цифровых подписей каждым медицинским работником. Ну, участковым врачом терапевтом врачом педиатром для того, чтобы это действие могло происходить на, непосредственно на рабочих местах. Но ну, с учетом того, что условия отного коронавирусной инфекции был отдан немного на организацию этой помощи, то сейчас мы, да, медицинская организация дорабатывает да, этот вопрос, и все там суббота, все медицинские работники, которые занимаются амбулаторные звена, оказывают первичную медико-санитарную помощь должны будет иметь электронную цифровую подпись для того, чтобы, как я на рабочем месте заниматься оформлением больничных листов. Таким образом, ну, в принципе, с 1 января текущего года, 2022 года наша регулированная будет в полном объеме готова к выдаче больничных листов и выписке больничных листов уже в электронном виде. Что касается наших учреждений, расположенных в, районе, в центральных районах, центральных районов больниц, то также они э, имеют возможность дальнейшие ограниченность в электронном виде. Э, также врачебные амбулатории и офисы врачей общей практики, э, э, и которые имеются у нас и которые строены в рамках проекта модернизации первичного кривичного хранения. В этом году три офиса врача общей практики у нас были будет завершено строительство, они, они также обеспечены э, техникой и, э, и не будут интернет, но для того, чтобы они смогли избавиться в уникальном виде больничной необходимо доработка нашей э, информационно медицинской системы с э, программами фонда социального страхования, над, над чем сейчас работают наши, так скажем, айтишники. Ай ай ай Поэтому мы надеемся, что эти учреждения также с Нового года будут готовы <с doblar> для в, в виде. Да, да, да, ну и да, да. в принципе все, моя краткая информация. Но Хочу пожелать всем здоровья и чтобы как можно меньше все, что у нас было, временной недоспособности среди наших граждан. Да, точно. Спасибо вам большое na presa все понятно. Ну, и хотелось бы сказать, что не может быть в стороне наш профсоюз в защите трудовых прав и интересов работников. Поэтому о роли профсоюза э, хотелось бы услышать именно как связующего звена э, Татьяна Даниленко. Пожалуйста. Спасибо большое. Валентина, уважаемая Анина Василий, уважаемые коллеги. Конечно, самое главное, сегодня представители средств массовой информации а от вас сегодня зависит очень много. а того, как вы э, эту информацию донесете до наших жителей Курской области, потому что действительно уже четыре года социального страхования совместно с профсоюзами проводят это совместно с комитетом здравоохранения медицинскими учреждениями работодателями проводят эту работу это не ну. но когда есть возможность выбора это одно а когда это уже вступает в силу с первого января в обязательном конечно же есть есть, конечно же, какие-то риски, и люди немножечко высказывают свое опасение. Опасение в том, что вот заболел наш бухгалтер, он ступил, период неискальной трудоспособности. Как быть? Она улетела в Турцию три дня для того, чтобы передать эту информацию в Фонд социального страхования. И вы, к сожалению, допустили ошибку. Я балейка, женщина. И они поставили в неискальной трудоспособности о, мужчина. Логично, ну, как нам возвращаться, времени нет и так далее. Люди задают такие вопросы, которые, к сожалению, они случаются. Они случаются, это жизненный, это человеческий фактор. Но безусловно профсоюзы отмечают, как уже говорили и молодые предприниматели и главные бухгалтеры о том, что в, во время информационных технологий цифровизации мы не можем не шагать со временем в ногу и не было бы считать плюс удаленно все шикарно, конечно презентация наши коллеги и социальные партнеры из фонда социального страхования все доступно, почему вы не нет вопросов, потому что действительно и Насима рассказала и плюсы и минусы, и все специалисты, и с фильмом и по пунктам, на какой, как надо зайти на сайт госуслуги, как активизироваться, как зарегистрироваться и по ссылочкам пройти. В принципе, все доступно и понятно. Но что еще хотелось бы отметить, как высказывают наши члены профсоюза, работодатели, что... Опассивные, не опассивные, а переход этот очень затратный, вы же понимаете, надо создавать и систему электронного документа, безусловно, это нужна техника, вы видите, как это все нужно проходить и конечно же обучивать есть и тот момент выглядит очень действительно у нас и хардбур районы шагают да? ногу со временем Но является еще и для кого не ново то что как бы цифровые технологии иногда дают сбой, так же, как и человеческий фактор, это тоже естественный. Мы это все видим, мы это тоже знаем, и самое главное, вот то, что и сегодняшнее наше мероприятие, причем оно традиционно, я хочу его еще раз подчеркнуть, мы с Фондом социального страхования ежегодно практически проводим на какие-то круглые столы по актуальным вопросам. У нас был и нулевой травматизм, да, в прошлом, позапрошлом году, наверное, и и, так далее. и сегодня самое главное, чтобы, например, в Тимском районе уборщице образовательной школы объяснить, что не волнуйтесь, ничего не потеряется, все вы получите, да, все это, и от вас ничего не нужно, только скорейшего выздоровления. В принципе, в этом сейчас и заключается действительно вот это разъяснительная работа, чтобы ну, немножечко снять и напряжение. Есть и у работодателей, и у работников. Это естественный процесс. Но это действительно нужно, и мы только поддерживаем И совместно с Фондом социального страхования в рамках нашего заключенного соглашения мы проводим обучение. И вот сейчас на, декабрь, на 14 декабря у нас совместно со специалистами, где разъясняется вот этот механизм, что и подразумевает вот эти проактивные, мне было очень интересно, почему же они называются проактивные выплаты. Оказывается, это вот действительно продвинутые, современные и беззаявительные. То есть это то, что необходимо в наше время. Будем работать без обучения. Невозможно, конечно, ни с каким вопросом справиться. Обучаться, обучаться и обучаться. Всем большое спасибо за такое мероприятие. Привет, да, всем Анна, вам, спасибо, потому что тут вы подчеркнули, понятно, есть и проблемы, и сложности. Но и хочется отметить, что колоссальная работа ведется специалистами фонда социального страхования, потому что то, что у нас сегодня тишина и коллеги молчат, значит, видимо, многие уже столкнулись с электронными больничными и все нормально. А остальные, наверное, все стопроцентно уже готовы. Наверное, можно так сказать. Сайт очень активный. Уже и сказали, кто-то подчеркнул, Марина Васильевна, несколько, то есть горячая линия не одна, как обычно у нас бывает, по всем вопросам, и невозможно дозвониться. А все выплаты как бы разведены. Это большой плюс. И спасибо большое. И в принципе мы пробовали, им возможно и дозвониться на горячую линию, и специалисту, чтобы проконсультироваться, которые действительно вот в это время помогали пройти по ссылке. Это очень важно. И к тому же, как вы и сказали, если это дорогостоящие для работодателей купить эту программу, то на вашем сайте есть это возможность бесплатно. Всем спасибо. спасибо большое. Спасибо, спасибо. вам большое. Это самое. Может быть, у присутствующих еще кто-то что-то хотел дополнить, поделиться? Может, она наоборот, какие-то замечания? Всем все Давайте. понятно. Давайте. У коллег нет. Отвечный да, ну, подводя, подводя итоги сегодняшнего круглого стола, вы, как уже заметили, что да, действительно, реализация федерального закона нового без электронного сервиса, без электронного документа оборота, без участия работодателей и работы в этой системе, она невозможна. Но хочу отметить, что социально-электронный наш документ оборот, он уже интегрирован во все бугавпорядки, сервисы то есть во все формы учета и 1с и так далее которые они есть то есть работодатель уже может бесплатно пользоваться нашей системой и эта программа она бесплатно если кому-то непонятно что-то мы готовы и при установке многие еще конечно у кого-то технически не готовы у кого-то нет современных компьютеров у кого-то нет каких-то других вещей кто-то не перешел кто-то не приобрел у кого-то даже телефонов нет поэтому здесь Здесь как бы вот мы, как и при электронном листке способности, вот уже коллега сказал, по лечебным учреждениям, они до сегодняшнего дня еще готовят подписи. Ведь у нас тогда проблема была с лечебными учреждениями, когда у них действительно некому было выписывать, не было электронных подписей. То на главврача заводили, то на заместителя главврача в одном лице. Конечно, это был сбой технически. Они действительно, я же подчеркиваю, были не готовы. Но То есть я понимаю так, что уже этот закон заставит сегодня все лечебные учреждения. Да, действительно, электронная подпись должна быть у врача. Тот, который выписывает и работает с больничными но, понимая, схема тоже затратная. Чтобы оформить электронную подпись, это нужны деньги. Денег, как всегда, мы говорим, кто? Естественно, врач должен что, за свои средства покупать заработную плату? Конечно, нет. Это должно быть и обеспечение за счет соответствующего бюджета. Поэтому это вопросы говорить о том, что они будут эти проблемы, и будут они сталкиваться, и будет, а поскольку этот механизм сегодня в электронном сервисе работает очень жестко, вот вы же подчеркнули, не стало на сроках останавливаться, действительно, в течение трех дней работодатель должен нам передать весь полный пакет документов без ошибок. В случае, если нарушаются сроки, а это значит сроки из-за работодателя нарушаются, то тут уже вступает правовое поле то есть административные штрафы. Кому? К работодателю. И сегодня работодателя, сегодня заставляет его дисциплинированно работать в этой схеме. То есть при, здесь не должен получить лечебное учреждение она сразу. Открыла больничный лист, и закрыла, она в своей системе отработала. Все. К врачам уже к медицинским уч, лечебным учреждениям вопросов никогда не будет. А вот уже пошли взаимоотношения в этой системе, по обмену информации и так далее, ошибки, еще что-то. Это уже будет работать работодатель и фонд социального страхования. У нас уже пойдут проблемы. С нами будут разбираться контролирующие органы, если появится вдруг жалоба от того же получателя, что мне не оплачен больничный лист. Здесь посмотреть внимательно работодателя, ведь знаете, что три дня этих оплачиваются за счет средств работодателя. Остальные дни за счет фонда социального страхования. Начинает искать, кто получатель, идет к работодателю, идет к бухгалтерию, идут к нам, запросы. То есть будут еще эти проблемы, вопросов будет очень много, и поэтому действительно мы сегодня отрабатываем эту схему, мы уже видим и предвидим, что может нас ожидать впереди. Вот, поэтому мы и работаем сейчас с работодателями напрямую, и со всей финансовой службой, и поэтому как бы думаем, что все-таки нам удастся безболезненно перейти, мы уже готовы к ней переходить, мы практически область готовы, 2% подтянуть не проблема, те больничные листы, которые в с бумажным носителем. они автоматом уходят, потому что это обязательная работа, обязательная система реализации федерального закона. Уже мы никуда не денемся и ни на кого же пальцами покажем. Единственное, с теми больничными листами, которые нам появятся на бумажных носителях, которые будут выписываться в декабре, и они будут переходящими, уходить на январь месяц. Эти уже как бы 21-го года больничные листы, мы хотим, не хотим, мы их будем отрабатывать и закрывать вместе с работодателями или лечебные учреждениями уже не, не, не скажут, что мы не имеем права писать, Они выпишут в декабре, они закроются. А вот те, которые после 31 декабря пойдут в больничность, они уже будут в новой системе документов оборота отрабатываться между нашими, между нами работодателем. То есть как бы вот эти вопросы мы все видим. Я думаю, что наша сегодняшняя встреча была плодотворной. Спасибо всем за работу. Спасибо за то, что мы услышали действительно и видим, где у нас появятся сами по себе проблемки. Мы опыт нам подсказывает, все-таки 5 лет это тоже опыт. Вот тем более мы к ним готовились, нам было легче. Мы своих страхователей на всякий случай, когда пилот вступили в другие регионы, мы потихонечку их готовили. Мы уже видели, мы для себя уже выясняли, какие проблемки, что нам надо будет делать. И когда нас втянули, экстренно мы практически за три месяца к этой работе приступили. Мы сами вначале растерялись, потом собрались с мыслями и пошли работать. То есть мы как бы в стороне не остались по всей России. Поэтому к нам тоже много за опытом приезжали, как так быстро мы сработали, как нам, нам удалось. А многие тоже с лечебными учреждениями не срабатывали, потому что там у всех разные программы. Они свои программы отрабатывали, которые не увязывались с нашими программами. Очень много было неурядиц, мы ничего, мы справились, работаем все совместно, дружно, без упреков к исполнительной власти. Мы говорим, у нас все прекрасно и хорошо, хотя есть и штрихи, но мы их никогда не освещаем. Поэтому для нового руководства состава Комитета здравоохранения хочу сказать, что мы как бы вот дружно работаем, как в одной семье. И должны так работать, чтобы население наше не страдало, наше получать. Но если нет вопросов дополнения, разрешите мне все таки от всех нас поблагодарить имену Васильевну и специалистам нашего регионального отделения фонда страхования за предоставленную интересную и все таки полезную всем нам информацию и нашим читателям. Безусловно, за цифровыми организациями, за электронными больными и мечтами будущее, и это в будущее уже наступило, мы уже идём. Работаем, конечно. Поэтому удачи вам всем. Спасибо за участие. И самое главное, не болей. Спасибо. спасибо. спасибо.